Ну как бы на злоку дня, как говорится, да ребята? Кремлиботы, надеюсь, скоро прилетят Йоу, погнали! Леви в президенты, леви в президенты Леви в президенты, или все придет пизда Леви в президенты, леви в президенты Леви в президенты, выбирайте, господа! Если выбор сделать хочешь верный А не как Хован и Лиска Выбирай ты без сомнений Леви в президенты быстро Он ведь быстрый, строшный лидер Океанских бля глубин Не продавшийся он пидор А почетный господин Да я не смог, переступил порог Затронул политику, в лок. Но тема ведь хайпит, а я позор. Просладусь пиздец и все бабки в обшор. Ладно пизду, не умею я хайпить Не было треков давно, так что нати Ритмы гадяные, как и всегда Но левит президент, или всем нам Пизда! Всем нам пизда! Ну я надеюсь еще раз, ребятки, вы понимаете, да, что это все шуточки. Это все шуточки. Я просто хочу быть модным. Я просто хочу быть в тренде. Понимаете, я хочу быть пиздатым, короче. Так, что там еще делают, пиздатый рэпер? А, считают, надо посчитать. Давайте попробуем посчитать. Раз, два, три, три, голосуй, четыре, пять, шесть. Неки, пишу, семь, восемь, девять, набирает проценты, блять, нахуй эти цифры! Леви президенты! Леви в президенты! Леви в президенты! Леви президенты! Или всем придет пизда! Леви в президент! Леви в президент! Если выбор сделать хочешь верный, а не как Аван, и лиска выбирай ты без сомнений, Леви президент президенты быстро. А если выбор твой неверным будет, будет казус, жопу тебе разорвет, экс-кандидат Левиафонус. Левиафонус, Левиафонус, Левиафанус. Левиар по носу, левиар Всем жесткий респект за 26 лайков, ребята, на самом старте. Вот это правильно. Я надеюсь, вы же поняли, что это все шуточки, да, блять, у нас не политический канал. Мы в рот ебали все это дерьмо. Мы будем с вами сегодня играть. Понимаете, будем играть в замечательную игру, кто называется Субнаутика, в которую нам еще дохуя надо будет сделать. Просто дохуя. Давай играть, ёбаный в рот, видишь, мне пишет, Эмиль. Эмиль, ну ты первый раз, что ли, блять, у нас, или второй, ты, наверное, еще у нас такого не видел начала, до стримов. Народу нравится, камон. Ладно. Все, короче говоря, я думаю, можем уже с вами и начинать, а там уже и в игре я со всеми поздороваюсь и так далее. Йоу!